Теперь поговорим о фокусе. Значит, если у вас есть выбор между автофокусом и ручным фокусом, я всегда бы вам советовал писать интервью в режиме ручного фокуса. То есть вы на своей камере или фотоаппарате выставляете режим, там есть MF, AF или MF. AF – это автофокус, MF – это manual focus, то есть ручной фокус. Выставляете на ручной фокус, на MF, и тогда э, при записи интервью вы вручную выставляете фокус на своем героя. Как это сделать? Вы делаете максимальный наезд на человека, на его глаза, выставляете фокус, потом отъезжаете объективом или трансфокатором, и человек у вас остается в фокусе. Все остальное, фон, например, может быть размытым, а человек всегда будет в фокусе. Если же вы будете пользоваться автофокусом, то... Очень велика вероятность того, что фокус будет плавать, человек будет выпадать из фокуса, фокус будет все время как-то, знаете, в таком движении находиться. Человек то в фокусе, то не в фокусе, особенно если он как-то двигается. Поэтому я советую всегда писать интервью в ручном фокусе. Вы себя выставили, человек находится как бы на одном расстоянии, вот. И с фокуса он у вас никогда не выпадет, если вы правильно выставили его в фокусе. Поэтому всегда выбирайте ручной фокус. Если же у вас в вашей камере или фотоаппарате э, только лишь режим автофокуса, ну здесь никуда не денешься. А фото... Камера сама сфокусируется на лице, на глазах человека и запишет вам более-менее хорошую картинку более-менее фокусе.